بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من «О Аллах, помоги мне совершать желательные молитвы, поступи милостиво в моих делах и прими усердие мое, о внимательный к настоятельным просьбам рабов, взывающих к тебе». Во имя Аллаха Как мы знаем, в будущей жизни у каждого органа человеческого тела спросят, были ли они на пути послушания Богу или нет. Мы просим у Бога, чтобы Он сделал наши органы и части тела, подчиненными и повинющимися его святой сущности. Они подчиненными проклятому и изгнанному шайтану. Чье послушание святой сущности Бога разнозначно вечному блаженству, а не послушание ему равнозначно вечному на В этот день мы также просим Бога побудить все наши конечности и суставы подчиняться его правлениями и уберить их от проклятого шайтана. Ассаламу алейкум, рахматуллахи